Не стоит даже вопрос, когда, сейчас, как. Вот это главный вопрос для Путина. Да? А для нас самое главное, чтобы Алексей оказался на свободе и в безопасности. То есть, то, что он оказался в тюрьме, это очень большое упущение оппозиции. И это очень большой плюс для путинцев, для этих мерзавцев. И я думаю, что... Играть в Нельсона Мандейлу э, можно было бы с апартеидом, но не с Путиным ни хера. Потому что Путин это не апартеид, да, Путин это подонок конченный, это в общем нечеловеческое существо, да, то есть, если э, власти. Которые придерживались политики Апардеида Там в Южной Африке Они как-то еще смотрели на все человечество Они все-таки были воспитанные люди У них были какие-то традиции В конце концов они верующие были То это подонок, это зверь, конченый вообще ничтожество Поэтому и он это прекрасно знает И конечно он отрабатывает комплексы на таких людях, как Алексей Понятно, что он завидует им Безумно завидует. Но представьте, смог бы он хоть чего-то добиться, этот Путин, да, если бы он просто как зайца там, сообщак не вытащил откуда-то из говна, он там работал, блядь, таксером, да, он его вытащил, ну на ты будешь тут сидеть, значит, заниматься там э, каким-то воровством между Западом да, и, и Ленинградом, потом э, занялся э, имуществом, да? то есть курировал комитет по имуществу, мало кто это знает, но там человек, который работал в комитете по имуществу, рассказывал мне, что его куратором непосредственно, не, не от КГБ, конечно, а от Собчака является вот этот Путин, да, который патологически жадный, ну и так далее.